Я к этому, друзья, ко всему отношусь очень просто. Вот по поводу живого человека, морского права, отстаивать свои права юридически и так далее и тому подобное. Я живу здесь, на этой планете, вот я могу сказать свои ощущения, потому что мне не нужно никакое морское право. Я живу, как свободная душа, как живой человек. И живу с тем пониманием, что эта планета, эта земля моя планета, моя земля, и у меня такое же право на каждый клочок этой земли, на, на каждый квадратный метр этой земли, как и у любого другого. И ни одно государство, ни один человек не вправе мне сказать, что эта земля принадлежит ему, но не принадлежит мне. Я не посягаю на частное имущество, естественно, что я не приду ничего захватывать. Я просто имею в виду, что не нужно мешать мне быть свободным на этой планете. Это моя планета, это моя земля. Если я живу по принципу, что мне хорошо и свободно, и моя свобода не посягает на права и свободы других людей, я никому не оказываю вреда, я никому ничего не навязываю, я просто использую те механизмы, которые здесь есть, ну, например, YouTube да, и другие, медитация и так далее, прогулки, плавание в море, бег и так далее. И никому это не вредит, ну, и не нужно приходить ко мне и говорить, что... «Делай, пожалуйста, вот так, потому что нам не нравится то, что ты делаешь по таким-то и таким-то правилам, прописанным нашим государством, нашими органами власти и так далее и тому подобное». Я говорю, «Друзья мои, ну, это кому-то вредит, то, что я делаю? Если это никому не вредит, какая разница, что у вас прописано там? Если я могу пересечь границу любого государства, и находиться там, как свободный человек, это разве кому-то вредит? Я что, кому-то оказываю этим дискомфорт? Я что, кому-то что-то навязываю? Я что, перевожу какие-то опасные вирусы или болезни? И я, вот находясь в этом ощущении своей свободы и своего а, нежелания кому-то что-то навязывать, и недопущение мысли о том, что я могу кому-то навредить, находясь в этой вибрации, в этой свободе, я чувствую, как Вселенная реагирует на это и посылает мне именно то пространство, которое я сам формирую. И вот у меня спрашивали, Влад, как ты находишься во Франции без уколов, без вак паспорта как ты вообще смог попасть в эту страну? Я говорил, я передвигался сухопутно, ну, на машине, да, через границы. Ни на одной границе не было никаких проверок вообще. И здесь я хожу в те места, которые не требуют от меня предоставления вак паспорта либо ношения тряпки. Они согласились, что я имею право не иметь вот этих вот документов, которые, на мой взгляд, посягают на мои права свободы, медицинскую конфиденциальность и так далее. Они с этим согласились, я создал для себя это пространство. Мне не нужно другое пространство, я на него не посягаю. Но если, например, я жил бы в состоянии, вот я сейчас куда-то пойду, на меня будут оказывать давление, смогу ли я там находиться, я бы уже создавал себе ту реальность, в которой это происходит. Вы сами творцы своей реальности. То, что вы создаете, то вы и получаете. Проецируйте те э, пространства, те сценарии, то видение, которое вы хотите действительно иметь. Не то, что может случиться какой-то конфликт, и вам придется его решать. А то, что вы находитесь в состоянии свободы в моменте и получаете это постоянно. Это значит, что я не ношу тряпку на лице по своим личным частным причинам, а какие они, религиозные, по причине здоровья, да, медицинские, либо какие-то другие частные, никого не должно волновать, я же не посягаю на их возможность носить ее на лице, хотите носите, хотите делайте укол, я не посягаю на ваше право, не навязывайте мне свое видение ситуации, не навязывайте мне свои мотивы, вот и все. Поэтому тут э, передвигаться можно легко и спокойно, если речь идет не о самолетах, да? Но даже в этом случае, я уверен, есть опции, которые можно использовать, оставаясь свободным человеком. На что я трачу свою жизнь? <связь> я живой! Я живой! Очнитесь! Ха-ха-ха! <Слых>